Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Дева на январь 2020 года. Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, хочу поделиться с вами радостной новостью. В этом месяце стартует новый набор в мою школу астрологии. Если вы хотите научиться анализировать натальные карты от А до Я, то обязательно записывайтесь. Первые уроки вы получите в подарок. Все ссылки для получения дополнительной информации есть под этим видео. Записаться вы можете либо через мой сайт, либо же написав на почту, которая указана в описании, а также в первом закрепленном комментарии. Дорогие Девы, в январе 2020 года у вас будет очень сильно заполненный пятый сектор, который отвечает за детей, развлечения, хобби, творчество. И это будет месяц, когда вы будете себя посвящать этим темам. Вы можете с головой уйти в свои творческие проекты, вы можете начать что-то творить, создавать. Это период, когда вашим детям может понадобиться больше внимания от вас. Это период, когда в целом вы хотите делать что-то для души, вы испытываете сильную потребность в том, чтобы иметь что-то свое, что будет приносить вам удовольствие. Для некоторых дев это может быть начало новых отношений, это может быть какой-то роман, который будет сильно влиять на вашу последующую жизнь. С 1 по 6 число Меркурий, ваш Управитель, будет в соединении с Юпитером и Южным узлом в вашем пятом секторе. Это говорит о том, что начало месяца у вас как раз-таки будет связано с темой семьи, детей. Это будет период, когда вы захотите... Немножко отвлечься от суеты и посвятить свое внимание самым важным на ваш взгляд вещам. 3 числа Марс, планета активности, переходит в стрелец, ваш четвертый сектор гороскопа. Этот сектор отвечает за семью, дом, за наших самых близких и родных людей. Марс ⁇ это планета, которая отвечает за активность, поэтому вы будете много сил тратить на дом. Это может быть создание нового уюта. Это может быть планирование ремонта. Это может быть период, когда вы будете принимать у себя гостей, и в связи с этим у вас появится больше работы. Это время, когда в целом много энергии уходит на тему недвижимости. Это может быть поиск нового жилья, переезд или же оформление даже каких-то бумаг. Седьмое, восьмое число будут находиться под сильнейшим влиянием Нептуна, ведь он будет в аспекте к Солнцу и Меркурию. Будет затронут ваш сектор, который отвечает за детей, а также сектор, который отвечает за партнеров по браку и за людей, с которыми мы живем под одной крышей. Это супруги или же, например, это может быть ваша подруга». И вот этот аспект говорит о том, что вблизи этих дат лучше не выяснять отношения. Это период, когда сложно поставить точку, когда сложно разобраться в каком-то вопросе. Но зато это хорошее время, чтобы по-настоящему расслабиться в хорошей обстановке, в кругу тех людей, которые дороги вашему сердцу. Лучше не планировать серьезные задачи на это время, а посвятить себя семье. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 градусе знака Рак в вашем 11 доме. Лунное затмение это всегда либо кульминация, либо завершение какого-то процесса. Это получение результата в каком-то деле. 11 сектор отвечает за группы, коллективы, за наших друзей, поэтому вы можете Получить, например, определенные обязанности в том коллективе или в той группе, в которой вы находитесь. Это может быть новая работа. По одиннадцатому сектору идет рабочий коллектив. Это может быть даже смена коллектива, обновление коллектива. Это может быть логичный результат в вашем взаимодействии с какими-то людьми. То есть вы к чему-то шли-шли-шли и получите в этом деле результат. Также это затмение может проиграться в плане ваших взаимоотношений с друзьями, когда прояснится какая-то ситуация, кто друг, а кто нет, или же в жизни этих людей будут происходить какие-то кульминационные события. Например, кто-то из ваших друзей решит выйти замуж или жениться. 11 числа Уран разворачивается в прямое движение в Вашем Девятом Доме. Начиная с этого момента абсолютно все планеты будут двигаться вперед. Это значит, что во второй половине месяца не будет каких-то ситуаций, которые будут создавать задержки или будут препятствовать тому, чтобы Вы активно действовали. Поэтому в целом… Вторая половина месяца очень перспективна. Кроме того, уже пройдут, пройдут затмения и все напряжение, которое связано с ними. И в моральном, эмоциональном плане тоже будет намного проще. Помимо этого, разворот урана в девятом доме может дать вам спонтанную поездку куда-то, абсолютно незапланированную. Но лучше вблизи вот этого разворота не летайте. Это хорошее время, чтобы планировать поездку. Но э, билеты на числа вблизи э, этой даты лучше не покупать. 12-13 числа будет очень важное событие, и это будет силовая точка января. Сатурн и Плутон будут находиться в соединении, и помимо этого они еще будут соединяться с Солнцем и Меркурием в вашем пятом секторе творчества и хобби. Это может быть период, когда вы почувствуете свою силу, когда в вашей жизни появится какой-то фактор, который позволит вам стать прочной на ноги, опереться на что-то. Обычно это касается тех людей, кто до этого усердно трудился, уделял много времени и внимания какой-то теме. И сейчас по этой теме вы получите фундамент, какой-то хороший результат. Помимо этого данное соединение может говорить о в том, что в вашей жизни появится определенный фактор, который может сильно изменить ход событий. То есть что-то будет меняться, будет происходить какая-то трансформация и создание новых условий для вашей работы и творчества. 13 числа Венера переходит в Рыбы, в ваш седьмой сектор на три недели. И это будет очень хороший период для взаимодействия с другими людьми, для коммуникации, для того, чтобы находить гармонию в общении и в отношениях, как в браке, так и в целом с теми людьми, с кем вас связывает работа. Но сразу после перехода Венера будет делать аспект Курану, и в период с 13 по 15 число может быть все достаточно сумбурно. Это период, когда либо нужно настроить какую-то работу, либо вам сложно собраться, так как вы распыляетесь на разные задачи. Поэтому это будет время импровизации, когда вы будете делать так, как получается, а не так, как было запланировано. 16 числа Меркурий переходит в Водолей, в ваш шестой сектор, и сразу после перехода он будет делать квадрат к Урану. Учтите, что начиная с этого момента у вас наступает трехнедельный период погружения в работу с головой. Это период, когда могут появиться новые обязанности, это период, когда вы привыкаете к каким-то новым условиям работы, и поэтому понадобится больше времени и усердия с вашей стороны. Сразу после перехода Меркурия в период с 16 по 18 число работа может развиваться нестабильно. Могут быть какие-то нештатные, внеплановые ситуации, которые на некоторое время даже будут вас выбивать из колеи. Но в то же время это период достаточно творческий, когда нужно будет находить выход из какой-то интересной ситуации. 20 числа Солнце переходит в Водолей, ваш сектор работы и здоровья, на целый месяц. Поэтому фокус вашего внимания будет сосредоточен именно на тех вопросах, которые касаются каких-то мелких задач. Это, в принципе, то, из, из чего состоит наша жизнь. Это организация каких-то бытовых вопросов, рабочих моментов. И в целом вы будете погружены в этот процесс до конца января точно. Это может быть создание нового проекта, или вы будете привыкать к каким-то новым условиям. 23 числа Венера будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, и это будет очень хороший день в плане отношений, коммуникации с окружающими. Это период, когда вы смело можете планировать важные переговоры, а также важные решения в вашей личной жизни. 24 числа будет Новолуние в Водолее, в вашем секторе работы и здоровья. И это новолуние как раз-таки подчеркивает то, что в вашей жизни появятся какие-то новые обязательства. Это может быть новая работа, или это какие-то новые задачи, которые вам нужно будет выполнять, например, в вашей семье. Сразу же после этого новолуния на следующий день, 25 числа, будет благоприятный аспект между вашим управителем Меркурием и планетой активности Марсом. Это аспект деятельности. Поэтому, скорее всего, действительно появится какая-то новая ситуация, которая вас очень сильно зарядит. И когда Меркурий в благоприятном аспекте к Марсу, обычно человек сразу же воплощает задуманное, то есть он не откладывает на потом те идеи, которые появляются. Сразу же хочется их воплощать в жизнь. 27 числа Лилит переходит в Овен, ваш восьмой сектор, на 9 месяцев. Если вам интересно узнать подробнее об этом переходе, то дайте мне знать в комментариях. Если эта тема будет востребованная, то я обязательно об этом расскажу в отдельном видео. 27 числа Венера будет в соединении с Нептуном и будет делать квадрат к Марсу. В конце месяца лучше проводить время с вашей второй половинкой, с вашей семьей не ездить к родителям, не решать важные вопросы, связанные с недвижимостью. И лучше устройте себе в конце месяца передышку. Во всяком случае, планеты это разрешают сделать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Я старалась. Не забывайте подписываться на мой канал, а также приходите ко мне на обучение. Будем с вами на связи. Пока-пока!